Итак, дорогие зрители канала, а также плейеры сервера Me, представляем вашему вниманию Atomic карт на Растами. Дорогой Редлайтинг, пожалуйста, объяснись, что ты только что нам показал за хрень? Что это? Это обычная карта, атомикарта, и то недоделанная, и лодка обычная. Да, несомненно, это, ребята, 90% видеороликов о том, как же принести атомикарт Майнкрафту. Это так, гениально. Ладно, давайте я не буду придираться к школьникам, и сам, ну, в принципе, приступлю к началу моего видеоролика. А изначально мы с вами запустим и будем преобразовывать лаунчер Растми. Ну, подумал бы я, если бы не использовал лаучер обычный, потому что, ну, почему-то Растми постоянно подводит. Ну ладно, мы не об этом. И пожалуй начнем с того, что смотрим на этот логотип Моджинг. Но ну, сказать честно, раз будет куда лучше. Бам! И все, мне кажется, так куда лучше. Майнкрафт Java Edition. Очень и очень круто, несомненно. Но давайте будем реалистами. Мы с вами хотим поиграть Atomic heart Yes. А не в Майнкрафт. Давайте я сделаю вот так вот. Пошел пальцев. И соответственно тут будет более интереснее и атмосфернее. Ну и, пожалуй, огромные булочки в виде эстетики близняшек на панораму лаунчера. Мне кажется, вот сейчас, ну реально, каждый должен прожать лайк. Пожалуй, на этом преображение лаунчера можно завершить, потому что, по сути, мы сделали все, что можно было. Недолго думая, я начинаю менять текст, а также иконку нашего ресурспака, чтобы все было более эстетично и, соответственно, чтобы смотрелось более атмосфернее. Сказать честно, это было максимально таким, я бы сказал, ну прикольно. Мне кажется, ну это реально прикольно смотрится сам. А мы с вами идем уже в саму игру. На самом-то деле я сам, в принципе, никогда не играл в Atomic Heart. Вот серьезно, господа. Ну, типа, вы сейчас смотрите видос и не понимаете, Red Lightning, ты вообще что снимаешь? Атомик да, несомненно, я решил его попросить о том, чтобы он мне, ну, как бы помог со звуками, с инвентарями, с гуи всякими, ну, в общем-то, такие подводные камни своего Atomic, на которые, ну, обязательно нужно обратить внимание. Мы решили начать редактирование иконок, это, кстати говоря, было немного утомительным, ведь, по сути, я вставлял каждую иконку, проворачивая немаленькую последовательность действий, еще и подровнять это все под общую силистику, но. Кстати говоря, получилось очень даже прикольно. Все иконки у вас практически не на экране, если я, конечно, не ленивый свин, я их все вставлю или вам вставлю. Но собственно, кстати говоря, некоторые иконки я, в принципе, менял, допустим, на медали какие-то или вовсе Сталина за это слайк с Коммунистической партии. В процессе изменения иконок я также заметил немало интереса мне иконки в виде смертей. И смерти, кстати говоря, я тоже решил поменять, потому что в оригинальной игре, ну то есть, атомики у нас, ребята, появляется окошко. Какая-то такая Да не зажимай! Он меня зажал в углу. у меня за зажал рядом с цветком, я ничего не мог поделать. Помер! И соответственно анимация смерти. Саму анимацию я, конечно, не смогу добавить, но иконку смерти вполне очень даже реализуема. Включая Логику, а также Пугачева на фоне, мы, собственно, начинаем менять смерти Растми на смерти Сатомика. Это, кстати говоря, было довольно-таки увлекательно. Я бы даже сказал, мы очень даже интересно. Итог работы у вас уже на вашем экране. Гуи Растми. Кстати говоря, довольно-таки заезженная тема, потому что касаемо Растми и его Гуи, я скажу лишь одно. Серовато, скучно, душно, ну вот что вот, ну что это? М ок. Ok. Ладно, господа, заходим в фотошоп и начинаем менять абсолютно все. Начиная с цветов, заканчивая всякими PNG-шками, вставками с атомика. Мне кажется, вам это зайдет, да и мне это зашло, потому что, как минимум, поймают некий кайф с того, что, ну, тут не все пусто. Тут, как бы, блядь, разница имеется. Ладно, начинаю это все менять, кстати говоря, довольно-таки с большим трудом, потому что все это дело с одной рукой. Соответственно, я начинаю менять гуя это где-то 5-6 раз, потому что под общую силистику инвентаря, ну как бы забить все довольно-таки сложновато, но уже на окончательной стадии, итог у вас на экране. А мы с вами ни на секунду не останавливаемся. Я себе ставлю скин главного персонажа игры Atomic Heart, Майора Нечаева, что было, кстати, максимально легко, и присыпаю к изменению скинов уже других NPC. А тут и возникла маленькая такая, блять, проблема. Почему-то форма Сива не решалась принимать скины, которые я ставлю. Пришлось их закрашивать вручную, соответственно. После чего я поставил NPC, который защищается защищает зону черных вовчиков, а белые у нас, пускай охраняют бочки и другие довольно-таки опасные рт а изюминка нашего тортика с вами видеоролика, я бы сказал, близняшка на джаггернауте. Казалось бы, родланник, это прям очень хорошо. но давай что-то более такое охуенное, прям вау, чтобы я сказал. Ты это скажешь, потому что я добавил Элеонору. За что у нас отвечает Элеонору, господа. Но в Атомике она отвечает практически за все: Изучение, навыки, там, улучшение оружия. на СМИ она будет делать то же самое. Доступ разрешен. Ну вот какая атмосфера Атомика Харта без пушек, без компонентов, без патрон в стилистике Атомика Харта, господа. Все это у вас на экране, что я менял, что Антон мне помогал создавать, но, соответственно, Антон был полностью уделен моделькам. Получилось, кстати говоря, не дурно, и мы даже добавили звуки. Ну ладно, я их вам потом покажу, чуть позже. Соответственно, господа, был добавлен коллаж, дробовик. БМ, далее три ближних оружия, названия у них довольно-таки серьезные, я их, блять, ну, не запомнил, как минимум, они у вас будут на экране. Далее мы добавили, ну, соответственно, ко всему оружию звуки и, сука, летающую лодку, то есть мы добавили лодку, которая была в начале игры, на место коптера, то есть лодка летает, господа, она даже анимирована. И вот именно ты, дорогой мой зритель, по-любому задался вопросом, а где достать РСПАК, где его скачать? На самом деле все максимально таки банально и просто. Платим мне 500 рублей, шутка. Эээ. Заходим ко мне в описании видеоролика, далее нажимаем на дискорд сервак, далее в канал РСПАК и соответственно просто скачем этот РСПАК, господа. Все максимально таки банально и просто, надеюсь у меня поддержка лайком. Подпиской, а также розыгрыш на 20 пулеметов между вами. Господа, прямо завтра вайп, а вам эти пулеметы, мне кажется, по-любому пригодятся. Ну, как бы условия три только. Подписка, лайк и далее комментарий с вашим дискордом. И все, максимально такие банально и просто.